В этом видео мы с вами сделаем небольшой обзор бизнес-коллекции и какие выгоды она вам даст при получении к ней доступа. При желании вы сможете параллельно с вашим основным бизнесом зарабатывать по партнерской программе, рекомендуя коллекцию окружающим вас людям. Состоит программа из 5 уровней. Вот в таких пропорциях распределяются доходы. За каждую личную рекомендацию без ограничений вы зарабатываете по 250 рублей.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 Поэтому не поленитесь, оставьте отзыв, это будет лучше для всех. Ниже есть раздел, кому можно рекомендовать коллекции, возможно кто-то найдет для себя подсказки. И еще ниже раздел с контактами. Если что-то непонятно, если есть вопросы, пишите, во всем поможем. Регистрируйтесь, пользуйтесь всеми материалами, развивайте свой бизнес, экономите время, деньги и параллельно зарабатывайте по партнерской программе. Желаем вам успехов!